Буллмеймандар, дженелемеймандар, дженелемеймандар, дженелемеймандар, дженелемеймандар, дженелемеймандар, дженелемеймандар, дженелемеймандар, дженелемеймандар, дженелемеймандар, дженелемеймандар, дженелемеймандар, дженелемеймандар, дженелемеймандар, дженелемеймандар, бир лакап пар ешеген көріп төрнөт енесім көріп кызын ал деген яму муны бұлардың тилине қандай қалып білбейм бурак біздің театр тилинде театрдың қандай кенің, кемекенің білген келсе анын репертуарын қарағыла дейтті репертуары қандай болса театр ұшандай болады мен бұл Келуатка Меймандардын репертуарын карап чыктым. Бириле репертуар. Ну, шонда Шекспирден баштап, Дюмадан баштап, Бергарай Келевер, Горкии да вар. Анын ичинде Булгаков барекен, анын ичинде Белла Ахматолина барекен, анын мен энд шигарган, горган Виктор Розов барекен, ишыгылып кунгулым тойду да.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 без вичем, без вичем, без вичем, без вичем, без вичем, Москва вичем, без вичем, без вичем, без вичем, без вичем, без вичем, без вичем, без Посол гелип торб якоторым будет гелип спектакль другой, пошел спектакль. Дети шестерым говорят появим, меня нин де себе шестерым говорят появим, без да был да на официальном языке. Да, подробнее об этом фестивале, что, какие мероприятия... Но это мы больше, наверное, расскажем. Да, ну об этом фестивале, наверное, расскажут гости наши из Свердловска, Москвы и Санкт-Петербурга. Я в двух словах хочу сказать, что Брянцевский фестиваль это... Один из таких значимых мероприятий в сфере театрального искусства. Мне посчастливилось быть в этом театре, в Брянцевском театре, в лучшие его годы, когда работал там Карагодский. Угу. Я был на стажировке у Ага Мирзяна, и поскольку меня немножко увлекало творчество Карыготского я к нему напрашивался, и он всегда очень гостеприимный все это дело, очень доброжелательно встречал. Очень люблю этот театр, очень люблю детский репертуар, и мне очень понравилось понравился проект Конфедерации театральных союзов, что он Именно на эту возрастную категорию надо обратить особое внимание. Я с трепетом жду ваш спектакль, потому что э, мы-то привыкли э, называть корьковское э, произведение Васа Железного», а тут что-то звучит по-другому. «Железного Васа мать». Да, вот точно. Это то это здорово, это здорово, как-то мы до этого еще не додумались, да, я думаю, что это будет интересно, к сожалению, мне на открытии этого фестиваля не пришлось побывать, поэтому я просто-напросто, экономя ваше время, предоставлю слово директору театра, Алексей Феликсович, да? Алексей Феликс, пожалуйста. Добрый день. Ну, я, наверное, прежде всего должен сказать, что не только я, но и большинство моих коллег из театра в Кыргызстан прибыли в первый раз. Приехали только вчера, но уже успели немножко прогуляться, все счастливы быть в вашей стране. И, конечно же, первым делом я должен поблагодарить всех организаторов, придумавшие это театральный фестиваль ТЮЗа имени Брянцева. Когда-то мы там были, вот такой отголосок, что ли, второй фестиваль, вот мы смогли привести этот спектакль на родину режиссера. Мы, конечно, тоже прилагали очень большие усилия, и наши партнеры тоже, должен поблагодарить здесь компанию Уральские авиалинии, которая очень помогла нам прилететь, ну и, конечно, принимающую сторону, если бы не усилия Союза театральных деятелей Кыргызстана, наверное, тоже все было бы гораздо плачевнее. Так что совместными усилиями вот мы смогли привести спектакль Уланбека. Когда-то я ему говорил, что мы побываем на его родине. Вот так оно получилось, эта мечта сбывается. И очень надеюсь, что это ну, во-первых, что наш спектакль понравится, и мы каким-то образом окажемся здесь снова, потому что мы мы сотрудничать с этим режиссером, нас трупа его очень любит, и я от него добиваюсь очень давно, чтобы случился у нас спектакль по Чингизу Айтматова. он пока отбивается, но надеюсь это когда-то случится, и может быть мы сможем показать это на родине и режиссера, и писателя. А вот, Ну, наверное, прежде всего пригласить в театр а, всех, кто здесь сегодня, чтобы вы смогли сами оценить а, то, что мы привезли. Надеюсь, мы вас не разочаруем. Спасибо. Спасибо большое, Алексей Юрьевич, Несмотря на то, что очень короткое время вашего пребывания, я надеюсь, мы с вами подружимся основательно. Уверен большое в этом. Спасибо. А сейчас перед вами выступит исполнительница главной роли нашего спектакля Ирина Владимировна Гермонтовна. знаете, на да, какую роль она исполняет? <с Класс! <с Мать! <с Мать <с да. Да. Здравствуйте, рада всех видеть, приветствовать сегодня. Ну, что я могу сказать? Я очень рада. Побывать в Кыргызстане я в первый раз здесь. Моя сестра здесь много раз бывала в командировке. И много мне рассказывала, нахваливала. И кое-какие места уже сказала, где непременно побывать. И вот ну, у нас всего один вот сегодня выходной. Надеюсь, что мы вот съездим в горы. Посмотрим на горы. Потом легендарный какой-то говорят рынок у вас есть замечательный. Вот хотим мы посмотреть на этот рынок. Побродить, может быть, что-то и прикупим. И, конечно, не терпится увидеть скорее сцену, потому что все равно каждый раз, когда ты приезжаешь на новую площадку, это новое создается что-то. Вот когда мы были в Тюзе имени Брянцева, а там же уникальная совершенно площадка, как цирк таким полукругом, да, спектакль зазвучал совершенно по-иному. И многие говорили, мы не представляем, как. Можно играть вне в нашей площадке. Только у нас может, говорит, быть такой спектакль. Но пришлось переиграть кое-какие сцены потому что сцена совершенно уникальна. Поэтому нам не терпится уже, конечно, прийти на площадку, посмотреть, и не терпится уже встретиться со зрителем, почувствовать дыхание, отклик зрительного зала, как нас примут. Но история понятна и близкая для всех, поэтому я думаю, что. Зритель должен это принять. Это, в общем-то, история, ну, не скажу, что уж совсем обычной семьи, но, в принципе, такое может быть в любой семье. Любовь и нелюбовь, взаимоотношения в семье, очень сложные, больные взаимоотношения семейные. Но они также могут быть и в любом обществе, в любой стране. Как бы это не только отношения в семье, это отношения вообще между людьми уже интересно, большое спасибо Владимир Владимировна, ну что, ну во-первых, режиссер-постановщик оказался моим непосредственным земляком, мы оказались с тобой в Соколугске. Да. да, это меня вдвойне радует, я думаю, что приедут земляки, Будет приятная встреча. А пока вот э, перед вами, пожалуйста, Улан Баялиев, э, выпускник ГИТИСа, работающий в прославленном Фахтанговском театре. Прошу вас. Спасибо. Спасибо. Микрофон у меня не работает. Если вам нужна запись. Все, все да? ага. Я приветствую своих земляков, своих соотечественников. И волнительно для меня оказаться на родине. Это первая наша, так сказать, совместная поездка и в каком-то смысле возвращение на родину. И я рад, что именно со спектаклем «Железно, васа, мать» мы будем представлять фестиваль. Так случилось, что я должен вкратце рассказать немного про фестиваль. Это фестиваль «Радуга». Впервые, так сказать, благодаря неким историческим изменениям сегодняшнего дня направляет свое внимание на Среднюю Азию, на страны СНГ. Раньше он был больше повернут в сторону Европы, но мы знаем, почему мы Теперь не так Мы можем глядеть в окно, прорубленное Петром, и теперь, соответственно, не было бы несчастья, да как и наоборот счастье, да несчастье помогло. Но ладно, Бог с ним. Не об этом сейчас речь. Речь о том, что фестиваль действительно замечательный, много прославленных режиссеров и творческих коллективов когда-то участвовали, и он ежегодный, ежегодно живет сколько я помню, да? И Додин, и Женовач, и Туминас, то есть большие режиссеры участвуют в этой, и зарубежные. И вот сейчас именно нам предстоит, так сказать, взять это знамя и представить в странах СНГ-спектакли, которые начались в Казахстане. Вот следующая наша наша точка, следующая в Кыргызстане, дальше будет Узбекистан и Армения. И в этом смысле такой, я думаю, для фестиваля некий пробный шар, понять, как будет именно Азия принимать русские спектакли, российские, в основном российские спектакли. Ни для кого не секрет, что если в Кыргызстане бывают какие-то театральные коллективы, то в основном большие театры обходят не то чтобы стороной, но за счет, наверное, и экономической ситуации, и некому не очень большому, скажем, увлечению страной, театром, таким сложным, серьезным такое время, что называется. Но сейчас, может быть, ситуация изменится. Мы надеемся, что фестиваль станет неким первым шагом, когда э, театры России будут больше привозить свои спектакли. И мы начинаем, открываем это дело. вот Что касается фестиваля, некие подробности, конечно, знают только организаторы. Я вообще как творческая личность не очень понимаю в этих административных делах, но просили об этом тоже немножко сказать. Вот. А то, что увидит наш зритель киргизский, это мой спектакль, буквально в двух словах. Мы его поставили когда? В каком это? 18. В 2018 году. То есть нашему зрителю тоже, чтобы об этом сказать, что в России в репертуарном театре есть спектакли, которые идут и по 20 лет, и по 30. Если у нас такие случаи, наверное, тоже есть, но вот это... Спектакли, которые живут долго, проверяются временем и проверяются зрителем. Нам будет интересна реакция киргизского зрителя. Мы понимаем, конечно, что мы приезжаем в двуязычную страну, билингвальную. В этом смысле у нас нет страхов, что зритель нас не поймет. Я сам уроженец Кыргызстана. Когда-то дитя Советского Союза родился и вырос здесь, учился в русской школе. И для меня и русский, и киргизский – это мои родные языки. Поэтому, ну и больше, конечно, даже даже русский. Есть какие-то приглашения в, в Кыргызстан, я вот думаю о, о неких постановках здесь, но это дело будущего. Мне очень интересно будет встретиться с завтрашней реакцией не только зрительного зала, но и театральной общественности. Мои коллеги говорят, что будет очень много именно театрального зрителя, того, кто увлекается театром. И будут разговоры, какие-то встречи, послезавтра будет тоже некая пресс-конференция, мы что-то обсудим, поговорим. В общем, встречайте нас, приходите на наш спектакль, потому что обо всем остальном можно говорить уже только что называется после просмотра уже на тему неких мыслей, которые мы выражаем в этом спектакле. Вот. На этом спасибо. Хорошо, спасибо, коллеги. Может есть вопросы? Нет, нет, да. Это, это, у нас разве не два государственных языка в Кыргызстане? Нет? Пожалуйста. Почему этот спектакль? Но ну, это выбор фестиваля "Радуга". Оба моих спектакля и тот, который мы показали в Казахстане и Свердловский железного они участвовали в «Радуге» и были, что называется, зрителям приняты, как некие большие удачи в театральном деле, поэтому дирекция фестиваля выбрала спектакль. Это не от нас зависит, это зависит от зрителей и от театрального отклика. Еще есть вопросы? Ну, что... Ну что, разрешите благодарить за интересную информацию. Мы очень хотим, чтобы Кыргызстан вам понравился, базар наш понравится, горы понравятся, ну а люди постараются понравиться. Ну что, вперед. Отдыхать и потом завтра э, встречаться на сцене, да? Рахмат <решил>